Проклятая Пари, бормотал старик банкир. Завтра узнюку откроет конвейер. В моих обязанностях уплатить два миллиона было бы чудесно, чтобы не стало триумфата тороспора, если у меня смелости хватит исполнить это намерение. На сторожа пусть падёт все подозрение Конвейер чугунная печь углекислым газом якобы обогревала сырые углы печати на двери ведущий кузнику были целы Взгляд в окно, в руке банкира потухала спичка В комнате юриста тускло, догорала свеча Сам он сидел у стола, видны лишь волосы На голове до да руки худая спина Пять минут ни разу не пошевельнулся Можно было через окно слышать стук его пульса Банкир аккуратно постучал в окно Не проявляется реакция тела Сковано, сорвано, звери печать Заржавелый замок, годами нетронутый, не могу молчать Ожидал увидеть ошеломление, минуты ожидания, нет оживления Сидел неподвижно обтянутый кожей скелет Никто бы не поверил, что ему сорок лет Изможденное лицо, как у стариков Седина посеребрила локоны возле висков предсклоненной головой, исписанный лист Мелкий почерк, удобопонятен и чист Банкиру стоило немного придушить полумертвеца Тогда бы дало добро на оливи банкира Любая добросовестная экспертиза Но сначала будет изучена узник опроса По листу забегали пугливо банкира глаза рожденные от воды и духа на пару с юристом Приготовили, что напоследок еще рассказать Рожденные от воды и духа на пару с юристом приготовили. Что напоследок тебе еще рассказать?